Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей, я один из топ-лидеров компании NSP и сегодня я вам покажу, как в NSP заработать свои первые 400 долларов. Вы подключились к компании и ваша задача найти одного работающего человека в ближайшее время. Вы подключаете разных людей, которые будут говорить вам «Я бизнес посмотрю, попробую, скорее всего заниматься не буду, я буду оставаться потребителем». Вы подключаете всех людей, рассказываем о том, что есть такая возможность, как построить свой бизнес. И часть из них будут отваливаться, часть из них будут постоянными потребителями. Так вот, вы организуете определенную группу, и эта группа, как правило, не вся будет заниматься бизнесом, а скорее всего будет заниматься бизнесом примерно от 5 до 10% людей. Поэтому группу людей придется подключить, наверное, большую, может быть 30 человек, может быть 50 человек, которые будут пользоваться продуктом, но из них будет один человек, который скажет, да, я тоже хочу заниматься бизнесом. И этот человек появится у вас не сразу. То есть вы организовали группу, которая кушает продукт. Вы нашли одного человека, параллельно ему помогаете построить группу, у которой, у которой есть интерес пользоваться тоже продуктом. Вот этот человек выходит на товарооборот 1000 баллов. Это примерно 20 потребителей. 1000 баллов, и за это время, пока вы этого человека нашли, у вас будет, скорее всего, не 20 потребителей, а 30. И ваш оборот будет 1500 баллов. С 1500 баллов потребительского объема вы получаете 20%. Это 300 долларов. А с 1000 баллов, которые у вас будут как лидер первого поколения, вы получите комиссионные в размере 11%. Что будет составлять 110 долларов. Ваш доход будет 410 долларов.